Девушка, спасайте. Давайте пойдем сегодня в клуб. Я замужем. Премьера на канале «Россия». Господа, сегодня у одного хорошего человека день рождения. Талантливый предприниматель. Отличный семьянин. Отпусти, отпусти меня! Отпусти! Молодец. Боится. Сюда никому нет доступа. На празднике было 20 симпатичных женщин. А лапали именно тебя, мою жену. Я не знаю. Твоё не знаю, не понимаю. Ходится очень дорого. Слишком дорого. Господи, иди ко мне. Девочка моя, ну что ж ты мне раньше-то не рассказал? Сюда нет выхода. Я не могу так больше. Не можешь? А что ты делаешь? А? Уйдешь, разведешься. Сына я тебе не отдам. Ах ты, тварь. Че могу тебе помочь? Нет, у нас с Андреем все хорошо. Это частная жизнь с 6 сентября в 21.20 на канале Россия.